Одна из самых глупых ситуаций – проснуться от толчков попутчика, на которого навалился, случайно задремав в самолете. Помимо неловкости положения, это также чревато болями в шее и еще большим чувством усталости после перелета. Решение в виде специальной подушки предлагают неугомонные изобретатели с Kickstarter. Новинка получила название «Nepop Fly» и, в отличие от традиционных шейных подушек, представляет из себя своеобразный шлем, который фиксирует голову, не давая ей завалиться в сторону. За счет очков, блокирующих свет и встроенной аудио системы можно полностью отгородиться от окружающей обстановки и нормально отдохнуть с помощью регулируемых ремней nip up fly надежно крепится к подголовнику кресла подушка имеет эргономичную форму и боковую поддержку благодаря чему обеспечивает владельцу комфорт во время сна при опускании забрала она фиксирует голову и позволяет расслабиться не беспокоясь о падениях на плечи соседей продвинутая версия nip up fly плюс помимо этого также оснащена качественными динамиками расположенными в мягких вставках боковой поддержки через кабель с трех с половиной миллиметровым разъемом их можно подключить к смартфону и дремать под любимую музыку или фоновый шум базовая версия подушки обойдется в 35 долларов за NepFly fly Plus придется выложить 49 долларов В комплекте идет удобный футляр для хранения а в более дорогом варианте есть еще и кабель Концепция электронных очков с диоптриями, способных переключаться между режимами повседневной и для чтения, появилась уже давно, но ее техническая реализация все еще запаздывает. Впрочем, учитывая противоречивую ситуацию с сегментом смарт-очков в целом, это не удивляет. Однако свежие новости говорят, что японская компания Touch Focus готова вывести на рынок полноценный продукт такого типа. Самой известной и перспективной технологией электронно-адаптивных очков была разработка Pixel Optics. В ней в толще стекла размещались управляемые жидкокристаллические элементы, которые команде извне могли менять свою конфигурацию и тем самым влиять на фокусное расстояние линз достаточно нажать небольшую кнопочку на дужке и система сама переключится в желаемый режим однако в тот момент в 2011 году создать готовый продукт не вышло однако инженерам из стать фокус удалось вылечить наследие их коллег от детских болезней во всяком случае адаптивные очки touch focus уже работают правда потребляют достаточно много энергии происходит это только во время переключения в режим чтения который длится до 10 часов на одной зарядке она сама занимает 4 часа и требует подключения по USB. к тому же пока невозможно настроить очки под глаза конкретного человека здесь есть всего два обобщенных режима зато очки touch focus имеют стильный вид легковесность и более 20 вариантов оправы стоят они 2200 долларов не считая налогов и уже продаются в японии калифорнийских ножевых дел мастер джон кэсуэлл представил второе поколение своего изделия морфинг карамбит это нож из категории керамбит с оригинальным складным механизмом на смену принципу сжатия в первой версии ножа пришел комплекс шарниров и выглядит это впечатляюще керамбитами именуют ножи характерной конструкции рукоять надо держать обратным хватом продев большой или указательный палец в кольцо отверстия на конце сам клинок короткий сильно изогнутый и направлен от владельца изначально они служили когтя тигра сегодня популярны из-за экзотической формы и малых габаритов удобных для скрытного ношения но есть проблема керамбит с типовым складным механизмом в первую очередь опасен для пальцев самого владельца в морфинг керамбит второго поколения изобретатель закрепил лезвие на системе шарниров если надавить большим пальцем на специальный упор лезвие скользнет вперед и вниз выдвигаясь на всю длину одним движением назад складывать несколько дольше но важно что при стандартном хвате нет никакого риска контакта пальцев и ориентировки стали новая конструкция проще и долговечнее прежней в ней всего 5 деталей и титановая клипса для ношения на поясе Размер лезвия 635 на 0,53 53 сантиметра вес ножа 170 граммов ценник на период сбора средств через Kickstarter 450 долларов позже нож будет продаваться по 650 долларов Израильская компания DS Rider разработала универсальный одноместный электромобиль, сочетающий в себе свойства квадроцикла и сегвея. Изи Райдер. Он рассчитан прежде всего на бойцов спецподразделений. Райдер легко передвигается по пересеченной местности и может дополнительно перевозить груз до 136 килограмм. Им уже заинтересовались в армии США, которая закупила у DS Rider несколько экземпляров для последующего тестирования. Изи Райдер — это целая линейка родственных транспортных средств, куда также входят модели Изи Райдер, hd2 EasyRider hd4 по сравнению с базовой моделью они рассчитаны на более высокую нагрузку так EasyRider hd4 при весе 113 4 килограмм может перевозить уже двух солдат игру с весом 210 килограмм электромобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью 1200 ватт и батареей на 60 вольт 3000 ватт часов что обеспечивает 40 километровый пробег за одну зарядку при скорости 70 километров в час изирайдер передвигается почти бесшумно что очень важно при в выполнении специальных миссий управлять изи можно как с помощью руля так и джойстиком L'Oreal UV Sense – это миниатюрный круглый датчик призванный информировать пользователя об интенсивности ультрафиолетового излучения он крепится на ноготь большого пальца как и любой стикер скрытые внутри сенсоры позволяют оценивать вредное воздействие солнечных лучей а nfc чип обеспечивает передачу данных на смартфон специальное приложение соответственно смартфон должен поддерживать nfc длина UV Sense всего 9 миллиметров а толщина 2 миллиметра клейкая основа позволяет использовать его в течение двух недель но дополнительно клей в комплекте позволит продлить срок службы Если вам по душе пешие походы, то вам наверняка понадобятся две вещи трекинговые палки и водяной фильтр. Устройство Pure Trek, разработанное южноамериканским предпринимателем Кайлом Стринхемом, объединяет в себе эти две необходимые туристические принадлежности. Pure Trek размещен внутри обычной телескопической трекинговой палки, которая во время похода используется по прямому назначению. Оказавшись у источника воды, пользователь прикрепляет к нижней ее части фильтр, погружает в воду и она превращается в устройство для двухступенчатой очистки воды. Для этого необходимо разблокировать рукоятку и начать качать, как обычным велосипедным насосом. Кайл Стрингхэм разместил компанию по сбору средств на производство Пёртрек на Kickstarter, где его можно заказать за 99 долларов. Предполагаемая розничная цена составит уже 179 долларов. В случае успеха устройство поступит в продажу уже в феврале 2019 года. В ходе конференции Microsoft Ignite компания представила очередную амбициозную разработку, интерактивную доску Surface Hub 2 на основе Windows Core OS. Уже в течение многих лет Microsoft работает на Vicas и ее командной оболочкой Able Shell. Добившись успеха в создании уникального ПО, компания получила возможность работать на новом оборудовании. Примером тому Surface Hub 2 и его карманный собрат Andromeda. В нижней части интерактивной доски установлен дактилоскопический датчик, рассчитанный на несколько пользователей. Отпечатки пальца в данном случае служит пропуском для входа в surface hub 2 на экране отображаются несколько последних файлов что позволяет открывать несколько документов для совместной работы и своей учетной записи в ходе презентации одна из ведущих ранам джади и ее ассистентка продемонстрировали возможности surface hub 2 войдя в свои учетные записи открыв и разместив на разных участках экрана файлы excel изменения коснулись и аппаратного обеспечения новая версия surface hub 2 x которая появится в следующем году будет оснащена камерами 4К и дисплеем на всю площадь экрана. Обновление ПО запланировано на 2020 год. В HUB 2X будет использоваться специальный процессорный картридж на задней панели для модернизации аппаратного и программного обеспечения. Superstar была разработана методом компьютерного проектирования и будет выпускаться в партнерстве с производителем болидов формула 1 Каждая модель будет подгоняться под требования конкретного заказчика. Как не без гордости утверждают представители Кёшелл, коляска будет на 30% легче и на 20% прочнее, чем классические инвалидные коляски из углеродного волокна. Рама Superstar изготовлена из графена. Как сообщает пресс-релиз разработчиков, великолепная передача усилий по всему корпусу означает, что коляска быстрая реагирует на каждое движение и легко передвигается по любой поверхности. по обе стороны от подножки и сзади установлены встроенные в раму светодиоды а брызговики защищают пользователя от грязи во времени погоды. Эта концептуальная разработка визуально напоминает ноутбук, однако на самом деле это док-станция для фирменного смартфона Razer Phone. Последний устанавливается на место тачпада и выводит изображение на 13-дюймовый QHD дисплей. При этом экран самого смартфона также может оставаться активным и выполнять роль вспомогательного. Работа всей этой системы обеспечивается именно начинкой Razer Phone. У самой же док-станции внутри только накопитель на 200 гигабайт и встроенный аккумулятор на 53,6 ватт-часов. Клавиатура под Поддерживает фирменную подсветку Razer Chroma. Стоит отметить возможность подключения мыши, а также порты USB Type A и USB Type-C на корпусе.